В прошлой серии мы с вами начали изучать големоведение, все мы это прекрасно помним И я так и не понял, почему он не хочет совать свою паутинку в мой сундук Но да ладно, мне тут в комментариях напомнили про багровый культ, про затерянные знания Или как-то так они называются Честно, я не знаю и не помню вот, и я так почитал, и там довольно-таки очень интересный списочек того, что нам нужно будет с вами сделать. Так вот, это надо будет жрать мозги зомби. Кстати, я тут сделал рассортировку вещей. Здесь у нас лежат инструменты. Здесь у нас мусор. Здесь у нас руды. Точно руды? Да, точно все руды. И у нас теперь еще два сундука пустые. Здесь у нас, конечно же, как вы помните... Блоки, и место заканчивается. Вот. Ну, а здесь вещи из Томкрафта. Вот такие вот дела. Так вот. Чтобы нам начать изучать утерянные знания, нам надо будет с вами э, начать делать вещи из Томкрафта с какой-то там очень интересной пометочкой. Сейчас я вам его покажу. Вот. Забытые знания. Вот так. Вот с такой вот пометочкой они у нас идут. Очень интересненькой вот, и чем больше мы таких откроем, тем быстрее мы сами сможем изучить древние потерянные знания. Вот здесь вот тоже зловещий камень, э, я вижу, так. Адскую печь мы с вами изучили, в принципе, окей. Глемовидинге, такого нет, пока что не вижу. Маленькие фрески. Жатва, охрана, наполнение, опустошение. Ладно. И нам еще надо будет с вами кушать мозги. И кажется, мне мозги пропали. А вот они. Ну ⁇ ёб мне что опять перезаходить? Ну ⁇ твою мать. Итак. У нас 20 мозгов зомби. А, нам еще нужно будет заклинание. Ну, книгу. Мы ее с вами... Прокаркали, потому что кое кто забыл сменить сборочку и случайно зашел в этот мир. И мы с вами все потеряли, в том числе ту самую книгу. И мне пришлось заново пересоздавать мир. Класс! Всем советую. Ну, в общем-то, в этой серии мы с вами будем есть Мозги изучать потерянные знания, вон там у нас зловещий камень валяется, и также отправимся на поиски багровых магов, из которых как раз-таки попадает так книжка заклинаний, забытых знаний. Честно, я не помню, как эта книга называется, если вы помните, напишите мне в комментариях, хотя можете не писать, я сам посмотрю. Вот, и слушайте, пока я тут базарил, у нас тут уже как бы немножечко вечер, и мне это немножко не нравится, ну ладно, окей. Итак, значит, думаю, мы с вами начнем с изучения вот таких вот очень интересных штучек. Нам нужна будет бумага и письмена. Так, вуаля, и сейчас мы с вами берем. Так, тихо стоять, сейчас будет жопа. Я надеюсь, все чики пуки было. Просто я сейчас случайно кажется дернул HDMI-провод, у меня просто все отключилось на пару секунд. Так, мы сами можем сделать вот такой вот замечательнейший набалдажник. Девять кругов ада. Почему бы нет, правильно? А, Еще тут я видел... А, тут мы сделали... В я пока не вижу ничего под такого. Так. У вас недостаточно аспектов. Костяной стержень. Черт, мы с вами не... Ладно, давайте тогда сделаем с вами набалдажник. Он должен а, как бы приманивать, ну, вызывает летучих мышей, в общем-то. А, я пока тут ничего другого интересного не вижу. Ой, что, ребят, я тут посмотрел, и мы с вами не сможем вот сделать вот этот вот костяной стержень, к сожалению, потому что у меня там какой-то аспект не изучен, и мне его не хватает. Вот, и сейчас мы с вами сделаем набалдажник 9 кругов ада. Потом будем с вами искать а, вот эти вот как они называются-то? Алтари и будем убивать багровых магов, потому что нам нужна будет эта книжка. Без нее мы никуда с вами дальше не продвинемся, к сожалению. Еще нам надо будет зажрать мозги, но это уже другой вопрос. Так, ладно, что нам там нужно для этого очень крутого набалдажника? Давайте мы с вами сейчас это все вот так вот скинем. Вот это вот я сразу лучше вот сюда засуну. А то оно тут место занимать будет еще. А мне оно надо, мне оно не надо. Так. Окей. Значит, для набалдачника нам надо будет с вами три кварца. Огненный кристалл, энтропийный кристалл и грозовой кристалл из густок магмы. Нестабильность слабая, это уже хорошо. Также из аспектов нам понадобится 15 аэро, 15 бестия, 15 игниса, и 25, а, 25 игниса и 25 пердитио. В принципе, пердитио, как мы помним с вами, содержится у нас булыжники да? Да. Хорошо, у меня с памяти все прекрасно. Так, а вот бестия, где у нас содержится бестия? Давайте кожу проверим. Так, все таумометры я засунул вот сюда. Один возьмем. Так, ну-ка, опа. Получше изучить инструменты. Ладно, окей, я тогда погуглю. В общем-то, ребят, я тут посмотрел, у нас бестия содержится в нити, в коже, в яйцах. Яиц у нас больше всего. Честно, я не знаю, какие в яйцах могут быть аспекты. Но там точно есть бестия. Я это уже проверил, но, к сожалению, оно почему-то у меня не изучается. А, нет, вот изучилось, все прекрасно. Тогда мы с вами берем. дохера яиц. Вот, сделаем сейчас с вами еще заранее баночки мочи блять как будто 8 банок все прекрасно теперь мы сейчас с вами идем и плавим наши яйца как бы это сейчас смешно не звучало о мы с вами проголодались давайте поедим мозги сейчас у нас будет голод жуткий уровень временного искажения увеличился фига оказывается эти мозги полезно кушать так, опа, Виктус у нас там собирается. Жаль, сколько... А, там всего по одному. Ч что? Это тут, тут вообще откуда взялось, интересно. Наверное, откуда-то и взялось. Фиг знает откуда. Вообще впервые вижу. Итак, значит, Бести у нас есть. Игнис у нас есть. Все, вот это вот мы с вами сейчас убираем. А, вот а Айра, а Айра. Нам нужно Айра еще оставить. Так. Поставим их рядом. Два. Пердите, у меня тут семь всего лишь. Окей, ладно, пускай остается. Все остальное мы сами все собираем, потому что нам это не нужно. Раз. Два. Черт там осталось. Ладно, если что, потом соберем. Как-то, ну, не критично, в общем-то. Так, и нам еще там надо было что-то, да? Кажется, я. А Бестия. Я ее сложил, да? Вот она. Складываем Тару вот сюда. Оп, вот так вот сейчас сделаем, все прекрасно. Бестия. Теперь нам нужно будет с вами три кристалла и три кварца. Сгусток слизи. Сгустка слизи у нас. Сглизи. С <Nazis> Сгустка слизи у нас вроде бы нет. Поэтому мы сейчас мы с вами пойдем. Кстати, он вроде крафтится или нет? Он... Его надо выбивать. а а, -а, -а. а, -а, -а. а у нас есть? Она же была. Надо будет ночью отправиться на болото, потому что там слизней много. Особенно в океане. Блин, реально, куда все делось? ё -моё. Так, ладно, окей, окей, окей. Складываем пока что кожу вот сюда. Порох сюда. Так, семена мы не здесь складываем. Окей. Итак. Значит, мы сейчас с вами поспим. Отправимся на болото. Чтобы... Блин, стоять. Мы же в ночью должны пойти. Я такой думаю, ну сейчас посплю, нормально будет. Нифига, блин, не нормально. Так, берем наш меч. На заговор огня. Так, лук у нас есть. Лук, лук, лук, лук. Так, стрелы есть, главное. Лук. Надо взять лук. Даже мы без лука это... Вот этот лук мы с вами берем. Ву, теперь мы с вами отправляемся. Где наш дракон? Так. Вроде... Да, на Р. Прикиньте, мы с вами сдохнем, потом возвращаться придется. Ммм. Хотя они могут быть воде эти слизни. Вот мы и на болоте, собственно. Так, я сейчас. Опа. Так, стоит. Ой, случайно. Так, все, он сидит, все прекрасно. И ни черта не вижу, конечно же. О, господи. А где наши слизни? Где наши слаймы? Так, реально, где они? Тут же их была целая куча. Из них мозг выбить можно вроде. А, не, или... А, да-да-да-да-да. Заодно и пополним наш э, запас мозгов. <гuss> <гuss> Уровень искажения повысился. О, слизень, слаймик. Стоять, ты ж мою займенькая, иди сюда. Мла мла мла. Я же говорю, они здесь спавнятся. Вон, вижу я их. Вот-вот-вот-вот, все появились. Мои красотулечки. Идите сюда. зайнки, Мои. Ой-ой-ой-ой. Я слышу шепот. Какой-то гул прям. Ужасный. Пошел вон отсюда вообще. Мы вас не знаем. Опа! А мы вас не ждали тут. Увидеть. Здра... Ой! Я, о, из него выпадает. Он, кстати, увеличивается в размерах. Из него очень много мозгов выпадает. А один? Фига. А ну-ка иди сюда, моя занька. Еще один яростный зомби. Ладно, оставайтесь в воде. У меня тут искаженный яростный зомби. Интересно, из него что-нибудь выпадет? Интересное. Эта штука очень прикольная. Только почему-то возле дома она ничего не спавнит. Просто у нас рядом с домом есть такой же столб, так скажем. Ой, из него сокровище выпало. Классно, классно. Необычное сокровище при этом. Итак, все. Он сел, все прекрасно. Итак. Что мы имеем с вами? У нас есть сгустки слизи теперь. И нам нужен огненный порошок, который фиг знает, куда я засунул. По-моему, он у нас вообще закончился. Он может быть, знаете, где? В подвале. Там, где просто. Который кишит мобами. Вон там крипак, кажется, спавнился. Я косо, я знаю это. Эй. Тут пусто. Ну что, ребята, мы с вами отправляемся в ад прямиком, да? Получается так, сейчас я поем обычного мяса на этот раз, чтобы полностью зареги, э, заги... Э, Просто у меня закончились мозги. Вот, и надо будет, наверное, сходить в какую-нибудь шахту. О, в данж, в данж, в данж. Там шахта есть. Туда сходим. Точнее, я схожу в Несири. И там я по... ну, в общем, понаберу разных... В общем, пополню наш запас мозгов. Что-то преследует вас. Где? Не надо меня так пугать, пожалуйста. Итак, я пока здесь не вижу ни одного эфрита. А, нет, вижу. Все, вот-вот-вот-вот. Дай свою палочку! Волшебный свой! На! Так надо бы. А, вот. Всё, а, всё тогда. Он не дал нам палочку, представляешь? Ой. Если бы я был ведьмой, я бы сам прыгнул в костер. Ну-ка, спався, спавнись. Опа, раз. Ох ты собака. Итог, у меня две палки. Можно, в принципе, я думаю, возвращаться. Обратно? Скидываться. Нет, нет, нет, нет. Мы с вами не возвращаемся еще. И фрид по курсу. Я слышу Гаста. На-на-на-на. Тихо, палку дал Нет, он нам не дал палку Окей, давайте Скинемся в лаву Там лава, да? Да, там лава Жюх Итак, мы дома Так, без шейдеров некрасиво. Где? Вот, вот, вот эти Итак, значит, сейчас мы с вами Делаем вот такие вот Очень несложные действия Нашими ручками я не знаю, сколько нам понадобится сгустков в слизи, потому что, <смех> как вы понимаете, все у нас идет через одно место. И, ну, как бы не очень прикольно будет, если у нас что-то пойдет опять не по плану. Давайте сами откроем сокровище. Опа, изумрудик и зелье медлительности. Зачем оно мне? Я понимаю, если бы оно еще было, ну, взрывным. А оно же просто, чтобы выпить. Ладно, окей. Значит, получается, нам нужно будут грозовой кристалл, огненный кристалл и какой энтропийный кристалл. Господи, она придумывает названий. Фиг выговоришь потом. Вот здесь кварца, три штуки. Да, кое-кто кое -кто не умеет считать. И сейчас мы с вами пойдем и сделаем этот чертов набалдажник. Итак, как он делается? ага, угу, значит, начинаем вот отсюда всегда, значит, вот здесь он, вот у нас вот здесь, да, да, угу. другой у нас кварц, вот здесь он стоит, дальше у нас вот поодаль от середины огненный Дальше. Стоять у нас грани закончились. Что-то я не понял юмора. Ща-ща-ща. А, они на одной стороне. Ой, сори-сори. Значит, вот здесь. Один. Дальше. Что получается, здесь у нас кварц. Здесь у нас грозовой кристалл. И... Что еще у нас тут? И кварц... Который почти... БЛЯ! Давай! На, на, на, на! И что ты сел? Дебил. Ой. Надо будет его прокачать не серия, а то что-то как-то не очень получилось. В середине у нас густок слизи. И берем сейчас волшебную палочку, которую, которую я засунул в сундук. Почему я с собой ее не беру, не знаю. Просто всегда забываю. Надо будет, кстати, наполнить нашу новую палочку, которую мы сами сделали в прошлой серии. Итак. Так, у нас хватает, хватает, хватает, хватает. все. Начинаем. Игнис всасывает. Мне кажется, неправильно кварц поставил. Ладно, посмотрим, что будет. Возможно, я даже правильно поставил. Не знаю. Так, вот оно всосало. Игнис, Айра, Бестия и пердите, как можете заметить. Сейчас оно тоже всосет. Ну-ну-ну, давай-давай. Оп-оп-оп. Главное это близко не подходить. Так, все, она начала там всасываться, нет? Если что-то идет не по плану, сразу достаем все. Так. Опа, пошло поглощение, пошло поглощение. И последний... Блять! Ну почти же, почти, Ёптиль моптель Так, не хватает, не х... а, хватает, а нет, не хватает, ничего у нас не хватает, в общем-то. Итак, мы с вами проебали. опять, мы сели в лужу. Почему она долбанула молнией? Фиг знает, ей-богу. Окей, ладно, ладно. Попробуем еще раз. Суем. И начинаем. Надо будет вот эти вот э, аппликации еще сделать, вот этих вот кристаллов. А я думаю, куда у меня все кристаллы порядка делись? Вот что с ними случилось. Чуть-то молниями жахать, мне это не нравится, ребят. Мне уже хочется вот так, знаете, достать скусток слизи вот этот вот. И уйти, больше ничего не делать, пойти на поиски а вот этих вот багровых алтарей. Я не знаю, как они называются. Они так-то являются порталами еще? Да, кто не знал, это портал в другой мир с боссами, с которыми нам придется сразиться. Так. И и и. <свят> вот со второй попытки все у меня получается. Вуаля, мы сами сделали. Итак, как его там надевать? У меня есть вопрос. <соцентрология> Что-то я немножечко забыл. А, нужно нажать F. И... Что? Теперь чем? Мы можем при этот призыв. <С� -хук> Лошадь убежала! <связываю> Это что? <шо? связываю> Это как? Тебя вытолкали, что ли, эти курицы? Она стояла вот здесь, никого не трогала. Это как? Извиняюсь. Ну что есть? Толкали там? Бедное, несчастная Так. О, тут корова, тут. Сейчас мы на ней испробуем. Ой. Они еще и здесь расплодились. Ну ⁇ ёб твою маму. Я, кажется, понял. Так, ну-ка, овца, иди сюда. Мне уже нравится. Ну, в принципе, прикольная вещица, но как бы особо дамага не наносит. Пошла вон. М -м, я, кстати, знаю, куда мы с вами можем пойти. Итак, нам в пустыню. Эй, Хе Так, взлетаем. И полетели. О, ляньте, данж. О, ляньте, там штука. <гас> я вспомнил! Я вспомнил, где можно найти штучку эту. Точняк! Это по пути в этот есть. В данж. Возможно, кстати, эта хрень там уже нет, но я честно не помню. Так, ну-ка, осторожно. БЛЯ! Ладно, так тоже сойдет. А, мы там были, что ли? Да либо что-то упало. Ой-ой-ой. оказывается, пещера. Это не кто-то сюда упал. Уб... А, там меч. У меня, у меня, круче У меня плюс 12 урон. Итак, подымаемся. Теперь отсюда? Итак, поднялись, значит, сами. А это шерсть. И сейчас мы с вами разворачиваемся а, в другую сторону, потому что это вообще в противоположную сторону нам. Теперь что мы жрем? мы что в полете. А, тут есть кузница, кстати. Я что-то не подумал. Тут же рядом деревня, как бы как никак. Там должна быть кузница, в которой должны быть очень интересные предметы. Опа! Ляньте, как пришли? Я же. Опа! Даже далеко идти не надо было! Емпа, я, я нашел. И тут джизели рядом бегают. Ч вас? Что у вас тут происходит? Что за трешак? Что за карусель? Где ваша кузница? Нету. И, ну и ладно. так мы сюда пришли за вот этими вот мужичками. Предлагаю тут, кстати, поставить СП. SP. Спампоинт по-русски. Так, открываем мир. Ой. СП point чтобы если вдруг что, если они нас грохнут то мы их сами грохнем потом так уходим уходим уходим я чё лук сбросил я надеюсь я лук сюда сбросил о да все все сейчас будет атака вот из этих магов как раз таки выпадает эта хрень И немного криво стреляем да я это знаю Вот погровый маг. Там, по-моему, из вампириста она упадает. Какого-то там. Пошел отсюда. Как просрать все стрелы? Туториал, ребята. Блять. Вот он вернулся. Че там? Тут слушай, задрал уже. Ботафак! Так грохнули одного. Тут два яростных зомбаря. Я не знаю, справлюсь? Я... Конечно, я справлюсь. Что? Они даже ко мне подобраться не смогут. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Что, что вы мне сделаете? О! На, на, на, на, на, на! Блин, они быстрые! Я думал вы какие-то дауны опять, а вы не дауны. Оказывается ап, раз ап, оп. опа. Так пошел он. Так не домогайтесь до зомби, ой, тьфу, до жителей, пожалуйста. Пошел он, пошел он. А чем больше ты его бьешь, тем понял я. Вы чувствуете себя опустошенным. Каким опустошенным? Вон тут. Опустошение, блин, происходит у него Расширился, блин Да хер знает каких этих Размеров, габаритов Опа, здрасте, гости Как ваши дела? Ой-ой-ой, вас тут дохер да еще Пошли вон Сейчас собираем вот тут все то, что с них Попадало, блин, че книги не выпало? А нахера мы их тогда Убивали? вон. Так, ой, -ой, ой, опять их по двое спавнится, ё-моё. Еще дождь начался. Вообще теперь не горят они. Так, так, так. Опа, опа, опа, опа, опа, опа, пошел вон. Ай, фига не. Пошел вон, пошел. Ты тоже ложись за компанию, блин. У нас есть мозги. вышаем. Раз. Два. Съели мозг. По-моему, это не обычные зомби. А, нет, обычные. Пф, вообще, наизище с вас. О, тут каньон. Надо будет отметить эту пещеру, потом э, поюзаем ее. Нормально так. Это все, что ли, тут? Тебе с пока никто не заспавнился? Ох, блядь! Я думал, это он уже. Слушай, а где тут у вас вампирист-то был? С него вроде бы выпадает как раз-таки. Там смаг... то ли с магов, то ли с вампириста, я уже не помню, честно. Написали то, что с вот этого, вот этого. С выпадает. Ой, уходим отсюда. Хотя это бесконечный источник мозгов. Которые, кстати, нам нужны. Тут никакой книжки не валяется. Случайно они просто тут попадали все. Нет, не вижу. Окей, ладно, давайте... Ой, блин. Садимся на нашего дракона и дальше отправимся в путь. Посмотрите, кого я нашел. Тоже у нас здесь такой красивенький Ну что, ребята Вы готовы к сражениям? Да, и кстати, я тут подумал Блин, они призывают Они же призывают, да? Вот, поэтому надо будет Специально к ним а... Ну так подойти, напасть на них Чтобы они кого-нибудь призвали Ох, блядь. Ох, блядь. Сейчас -а -а. лес сгорит из этих... мужиков. Так, тихо, главное их не упустить, если на всякий пожарный поставил там... этот... Фух. Что? Что ты мне сделаешь? Давай. как лук достану ну вернись посмотри на меня мы его грохнули фига тут лес горит так там еще один есть он за деревом Ты у нас, а ты у нас обычный зомби нахер он, у обычный зомби, фиг знает. Че, привет, как дела, как погодка? Главное это от них подольше убегать, потому что мы сейчас сожжем весь этот лес магический, зажигаем. У нас зажигательная вечеринка, ребят Что случилось? Тошнота Я что-то неправильно сделал Ой! Ой! На, на, на, на! Пошел. Так, фрагмент знаний. А, мы наверное в грипп этот наступили, сейчас проверим. Я думал это последствия хрени одной. Фига, тут большой магический биом, магический лес. Впервые такие вижу. Гномик. Я, я, я сейчас. Прости. Окей, okay, вот я поставил гриб, на него наступаю. Да, из-за него все, все, все, все, я понял. А то я думал это уже из-за штуки той, из-за забытых знаний, которые мы из а из, из за искажения. Вот правильное название. А, забытые знания, забытые знания. Это я когда в ш... забытые знания, это когда я в школу, блин, пришел после каникул. Ой, еще одна пристала зараза. Черт лес горит! Ну подумаешь! Но он там все равно за рекой ничего не загорится у них. Ну, ты там купайся, я пока там пойду. Ваших растормошу. А где все? Мы че, всех грохнули. Ну, ребят, короче, я тут простек одну фичу. А, тут, вот в этой вот махине, у нас спавнится. Очень интересные вещи. Из том крафта. В том числе. И. Поэтому. М -м -м, есть шанс того, что здесь может быть. Как раз -таки, то, что мы ищем. У меня лишь один факел. Куда бы его сунуть. Так все. Плиту не задела. И хорошо. Иначе мы все вместе взлетим на воздух. Только осторожненько все и ты нет ой я слышу монстров как же они меня бесят <crosstalk> семя пустот порох палки ведро гнилая плоть обычное сокровище и сломанная пластинка тут у нас изумруд обычный пояс а -а -а, пластинка кости золотые монеты тут у нас Нифига, вот так два алмаза уже хорошо, и в этом сундуке у нас фига тут, О, это то, что нам нужно, ура, ура, ура, ура, ура! е, можно, короче, сейчас, тепаться домой, как тепаться, как, как сказать, тепаться, ну, в общем, сейчас мы вернемся домой, итак, ребятки, я ради вот этого тупой книжки хотел уже устанавливать мод Вичери, находить деревню. Потому, ну, потому что, в, кто не знает, в моде Вичери, Ой, мод Витчери изменяет деревню. И там есть книжная лавка, в которой нам могло бы попасться вот эта вот замечательная книжка. Но она нам попалась в данже. Это уже хорошо. Могровый культ. Так, может... Она нам откроется. Она не хочет нам открываться. Ну и ладно, не хочешь, как хочешь, мы ее засунем тогда вот сюда. Я не понимаю, что с этим големом делать. Он вообще ничего не делает. Вот серьезно, типа. И давайте откроем напоследок сокровища, и на этом мы уже с вами будем прощаться. Так, у нас тут обычное сокровище и редкое сокровище. Все. Больше я вроде не вижу. Здесь нет, нет, нету. Так. Два эндорженчика и кольцо подмастерия. Пойдите, уменьшение затрат на 1%. Ну, это чисто по мелочи. Ну, тут... О, алмаз! Фига! Из обычного. Ну, кстати, ребят, вот у меня есть к вам вопрос. Давайте мы с вами проголосуем сейчас. У меня в сообществе. Стоит ли в эту сборку засовывать мод в Витчери. Потому что, я так подумал, было бы очень интересно параллельно изучать этот мод. Потому что там можно призывать Сатану. В общем, там много всего интересного. Если хотите, то посмотрите. У меня на канале есть видео про э, топ э, 5 магических модов. Там я рассказывал, что это за мод. Вы можете с ним ознакомиться. Вот. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи всем пока.